И здравствуйте, мои подписчики и зрители, с вами снова Стали. Мы, Я так решил, что мы продолжим играть в Фес. Почему-то мне захотелось еще чуть-чуть про загадки. В идее, я планировал, что буду, так сказать, по очереди проходить Нербес Виртус и Фес. Но как-то... Потянуло меня больше фец что-то больше удовольствия, что-ли, мне доставляет э, прохождение именно этой игры. Хочется головоломок немножко погадать. и, в принципе, это немного проще, чем э, Inverbis Virtus. Эм, знаете, это дерево как-то странно моргает. Очень странно. Чуть не ожидал увидеть в такой локации это. Что? Еще одна дверь. Сколько же дверей здесь будет? Это, наверное, последняя, я уверен. Я даже не знаю, что за нее... Она требует 64 куба, то есть все кубы, понимаете? Это... Окей, пойдем собирать дальше. Короче, вернемся в эту локацию не скоро. Сейчас надо снимать даже немного проще, чем Enderbis Virtus, но все же есть небольшой э, момент, который здесь сложнее, чем Enderbis Virtus. Нужно следить... Мои глаза. Что здесь происходит? Чё за логодром боже мои глаза кто-нибудь прекратите это пожалуйста покажите как этот уровень на карте отображается так отображается офигеть Чем то нам нужен здесь этот логодром? Мои глаза уже устали сейчас <свист> Офигеть Успел Офигеть Я впервые вижу такой тип блока Которые рассыпаются Сколько еще будет длиться Это безу... безумие Выпустите меня отсюда, блин О Вот ради чего я сюда шел По-моему, оно того не стоило сойти можно в этой локации есть секрет не может ли это быть та локация которая указана на одной из карт да вроде нет Четыре обычных куба мне осталось. Это все не то. Какой же секрет здесь может быть? Подержи. Если не забывай, на какую кнопку открыть карту. Какой же секрет здесь может быть? Эй, ты, подождите, этот колокол, на нем цифра. Подождите. Эээ... Один. Пять. Три. Не, подождите. Один, шесть, три. Десять. Может, это количество раз, когда нужно в него позвонить? Это у нас два плюс четыре, шесть. Раз. Два три, 4 5 6 Сюда три раза 2 3 Но ну, теперь по до последней звоним сюда. До в прямом смысле этого слова да. Следующая наша остановка Маяк Здесь есть еще незавершенные дела Окей, я вижу здесь уже сайфер, Он же шифр Я вижу, что здесь тоже упала вода Впрочем, она упала везде Вообще, ты d очки мне пока помогли всего лишь, блин, раз Я пока не знаю от них такого преимущества. Ну, спасибо. Так. Комнатка, в которой мы никогда не были. Ух ты. Я надеюсь, это, это что это что-то интересное. Я не хотел бы, чтобы это было зря. Вау. Ты, мо... ты чувствуешь? Чувствую что? Пики точенные Что это за комната? Секретом. Чисто ни малейшего понятия не имею, что надо делать в этой комнате. Серьезно. Печально. Ладно, надеюсь, я пойму это позже. Теперь нам пора попасть в локацию с водонапорной башней. Так, если я правильно помню А где-то здесь. Да, все правильно. Честно, я случайно угадал ее. Так. Что у нас здесь не выполнило? Здесь не найден вход в какую-то локацию. Возможно, эта локация как раз была затоплена. Да, так, она и есть. Вот тут открытие того шлюза открыло дофига новых локаций в этом регионе, так скажем. СОВА! А? Она, она не движется? Чего? Say what now? Почему сова не движется? Эй, сова! Здесь опять есть секрет. Что нам говорил гиперкуп Просов? Точнее, не гиперкуп, а тессеракт. Он нам тессеракт рассказывал Просов. Когда мы были в той деревне. Что-то там узри. Чего, блин? Чего я должен узрить-то? Ей поклоняются чувачеки ой я могу сквозь сову посмотреть вы видите поклоняющихся и чувачеков на земле ну, все-таки три не так бесполезны но и чё? ну вижу я поклоняющихся и чувачеков и чё? толку мне от этого еще одна комната которую я не понял кто не понял тот поймет ладно Значит, теперь нам нужно в комнату с башней. Сюда. Здесь где-то есть сундук. Я горю желанием его открыть. Да! Это та самая комната с секретом. М -м, дайте мне посмотреть на карту. Я хочу без полета это пройти. Вот она. Значит, поворачиваем так, чтобы сундук был слева от нас, так. Вот так. Правильно же? Или И, подождите, где должен быть выступ? Странно. Ага, вот так. И теперь, где находятся эти штуки? Короче, куда-то вправо надо прыгнуть. Да, как-то вот так. Это было страхово рискового опасно Сильно мордной все дела. Ме, антикуб. Я надеялся на артефакты, что-нибудь -то типа того. тут даже лестница есть. Так толк у меня от этой лестницы. Что я такой.. Я вот так умею. Что-то написано. Так, еще раз смотрим на карту. Есть ли у нас в этой зоне что-нибудь не пройденное? Ага. Мне нужна локация с мельницей. Значит, нам туда. Иди мне найти. Вот она. Отлично. Почему там на стенах, где написано 5? Это непонятно. Так. Здесь есть секрет, верно? Окей, давайте его поищем. Раз, два, три сильная сова почему ты танцуешь расскажи мне где здесь секрет Фесс, ты конечно замечательная игра, но иногда я тебя не понимаю так теперь мне нужно вернуться в центр и пойти вот сюда ну а что я найду в той зоне вы узнаете уже в следующей серии Э, не переключайтесь там, чтобы она выйдет буквально через 2-3 дня. Вот. На этом все, С достали. Там подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. все как обычно. Всем пока.